В какой стране был создан первый ипотечный банк? Германия. Что было написано на визитной карточке Аль Капоне? Торговец мебелью. Из какого металла в России при Иване Грозном чеканили копеечные монеты? Серебро. Какой налог был введен Петром I в 1704 году? На бане. Укажите долговой финансовый инструмент. Облигация. Какая монета вернулась в обращение после деноминации рубля? Копейка. На бирже какого города стали оборачивать ценные бумаги? Антверпен. Что означает 13 ступеней, ведущих к пирамиде, изображенной на долларовой купюре? Штаты США. Сколько рублей было в золот... русском золотом червонце, выпущенном в обращении при Петре первом? Один. Какая самая редкая валюта в мире? Антарктический доллар. На какую поисковую интернет-систему существует налог в Германии? Google. Какими деньгами пользовались ацтеки? Какао-бобы. Щенок этой породы был приобретен китайским бизнесменом из провинции Гуандун за 1 миллион 580 тысяч долларов. Что это за порода? Красный тибетский мастиф. Косвенные налоги наряду с прочими включают акцизные сборы. Кто написал книгу «Бизнес со скоростью мысли»? Билл Гейтс. Как можно было устроиться на работу в дореволюционный госзнак? Поручительство двух работников. Объем банкнот, какого номинала составляет наибольшую долю в общем объеме бумажных денег США? Один доллар. Кто из министров финансов предлагал ввести в обращение новую валюту с названием «РУС» или «РУС»? ВИТТЕ. Какие основные цели кредита денежной политики ФРС? Достижение максимальной занятости населения, стабильности цен и умеренных долгосрочных процентных ставок. Именно он в известном романе Булгакова видел сон. Никанор Иванович Басой. Из-за введения одного из налогов в Древнем Риме возникла фраза «деньги не пахнут». На что был налог? На пользование туалетом. В каком городе существует налог на тень? Венеция. Этот персонаж ежегодно приносит экономике Британии до 40 миллионов долларов. Несси. Самый старейший банк мира. Банка монте дей Паши ши Чья скульптура установлена на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Бык. В какой стране одного утконоса можно поменять на 20 сумчатых крыс? Австралия. Этот материал, считали врачи, может излечить от заболеваний коржи, нервно-сердечно-сосудистой системы, горла, поэтому часто в лечении применялись монеты из него. Что это за материал? Золото. В какой стране стоит, стоит надгробие рублю? Эстония. Что такое финансовая система? Совокупность сфер и звеньям финансовых отношений. Пучки из этих предметов используются в качестве денег перья. Чей символ вместо государственного герба содержится на российской рублевой монете. Банка России. В какой стране был создан первый государственный центральный банк? Швеция. Где существует народ? Налог на коровье пуканье. Эстония. Налог, на что в Византии зависело от длины здания. Воздух. Разменная денежная единица Таджикистана. Дерам. В каком году был создан Государственный банк Российской империи? 1860-й. Из какого металла в России при Иване Грозном чеканились копеечные монеты? Серебро. Какое ограничительное постановление появилось в 2000 году на Чикагской фондовой бирже? Ограничение высоты каблуков. Как называлась самая мелкая неделимая денежная единица в Древней Руси? Виверица. Откуда произошло слово «монета» Рим, деятельность по совершению сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом, это брокерская деятельность.